Уважаемые господа, меня зовут доктор Кашикова Хадиша Шагатаева, Я доктор наук, PHD, консультант международных госпиталей Европы, США, Израиля. Консультант американского госпиталя в Париже. Врач высшей категории, имею опыт работы более 35 лет. В том числе с пациентов с ожирением, с сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, Ожирение и э, гормональные нарушения женщин э, при заболеваниях молочной железы, ожирение снижение либидо. Вот за этот большой период времени э, я много пациентов видел, которые лечились разными методами лечения. Но в настоящее время на рынке появился травяной чай и осол ТИ, который дает колоссальный эффект э, таким больным, которые имеют ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение, гормональная зависимость, ожирение, диабет, ожирение, снижение лигода. В чем заключается его уникальность? Уникальность его заключается в том, что он имеет совершенно потрясающий состав из 9 трав. И также в его состав входит ряд витаминов, таких как А, Е, С, феррум. И вот, вот этот уникальный состав он дает такое совершенно потрясающее воздействие детокса, в результате чего пациенты в течение недели начинают себя чувствовать хорошо за счет чего? За счет того, что кишечник очищается, печень очищается, доставка кислорода в ткани улучшается за счет того, что в этом чае присутствует феррум. А как вы знаете, ферум он отвечает за доставку кислорода в ткани. Вот. И поэтому э, все мои пациенты, их сейчас около 30, отмечают э, эффект э, детокса, эффект улучшения сна это прежде всего улучшение работы кишечника печени улучшение общего самочувствия значит отсутствие утомляемости прибавление энергичности то есть это все признаки очищения от шлаков организма поэтому я рекомендую этот чай пациентам которые имеют сердечно-сосудистые заболевания и ожирение диабет и ожирение ожирение и заболевания молочной железы типа мастопатии ожирение гормон, гормональное нарушение ожирение снижение веса все кто имеет желание всегда можете ко мне записаться на прием я вас профессор и мы сможем вам составить специальную программу по снижению веса по данным ВОЗ значит Самые э, большие показатели по высокому весу, по ожирению э, в США, затем в Турции и далее наши страны СНГ. И от, этот чай меня привлек тем, что он имеет три важнейших сертификата, такие как халал, э, без ГМО и натуральный продукт. Все мои пациенты, их сейчас около 30, которые принимают этот травяной чай, имеют потрясающий колоссальный эффект. Снижение веса отмечается от 5 до 15 кг.